Друзья, всем привет! Сегодня я для вас подготовил максимально полезное теоретическое видео И я могу вам гарантировать то, что если вы поймете те правила, которые будут сказаны в этом видео Навыки вашего анализа увеличатся в несколько раз В этом видео будут два основных правила И эти правила я сформулирую так, чтобы все новички их максимально хорошо запомнили Новички и не только Это видео будет полезно абсолютно всем Давайте с вами начинать Итак, во-первых, я хочу у вас задать э, вопрос Смотрите в комментариях пошли темы для обсуждений, вопросы а, о менеджменте, о фигурах и тому подобное. То есть это основы трейдинга. В принципе, видео у меня уже есть на канале, но поскольку не выходит каждый день, я могу вам это повторять. Если вам нужны видео про фигуры, про money management, просто рубрика ответов на вопросы, я это запросто сделаю. Мне будет только это в радость. Но естественно, такие видео будут намного полезнее, чем предыдущие видео, поскольку... А с каждым днем я приобретаю все больше и больше опыта. Поэтому, ребятки, если нужны, то пишите в комментариях э, «да», нужны, задавайте там свои вопросы, темы, и мы будем видео в будущих их разбирать. Я понимаю, что контент приедается, э, видео каждый день, это, конечно, идей-то не хватает, и поэтому мне нужна ваша помощь. Окей, давайте начинать. Смотрите, за счет чего вообще появилось это видео. Недавно я увидел комментарий о восходящем треугольнике. Человек написал, что у него восходящий треугольник не пробился вверх. Почему же это произошло? Почему он пробился вниз? Давайте нарисуем восходящий треугольник. Вот наш восходящий треугольник. И по логике многих новичков он должен пробиться вверх. То есть цена у нас вот таким вот образом идет, поджимается к уровню. И логично предположить, что будет пробиться вверх. Это, ребятки, видео не о восходящем треугольнике. Сейчас мы подберемся к нашим основным правилам. Естественно, треугольники обозначают и фигуру разворота, и фигуру продолжения тренда. Как это определяется? Я все это уже говорил, определяется это по потенциалу. И смотрите, ребятки, теперь о правиле. А, давайте проведем аналогию. Если мы хотим зайти в сделку, нам нужны для этого какие-то основания. Представим, что наша сделка – это стол. И чтобы стол стоял, нам нужны для него ножки. Окей, у восходящего треугольника, конечно, больше вероятность пробиться вверх, никто и не спорит. А, но это только одна ножка. Смотрите, давайте нарисую вот таким вот образом. Это наш стол, вот наш стол. Восходящий треугольник, это у нас одна ножка. Будет ли стол стоять, если у нас только одна ножка? нет. Следовательно, сделка это неуверенная, неточная Окей, ищем еще факторы Теперь давайте немножко это дело отдалим И нарисуем еще кое-что Нарисуем мы с вами коридор Это уровень сопротивления Это уровень поддержки Это мы немножко отдалили график и посмотрели на общую картину Что происходит в коридоре? Цена у нас движется от уровня к уровню В принципе все как обычно И восходящий треугольник у нас образовался при отскоке от уровня поддержки а поскольку у нас цена движется от уровня к уровню, то логично предположить, что цена идет у нас к уровню сопротивления, то есть вверх. Следовательно, мы приближаем график и понимаем, что э, потенциал движения цены направлен на повышение. В этом коридоре, поскольку цена движется от уровня к уровню, еще раз, при отскоке от уровня поддержки цена идет к уровню сопротивления. И на пути посередине образовался восходящий треугольник. И поскольку цена здесь в данных условиях движется вверх, вот у нас еще одна ножка. Хорошо, вот теперь у нас стол уже более-менее может стоять. Но мы помним, что у стола у нас четыре ножки. Давайте я вот это вот делаю сейчас почищу и нарисую новый стол. Вот примерно таким образом. То есть две ножки у нас есть. Смотрим дальше. Теперь, ребятки, мы еще больше одаляем график и видим следующую картину. У нас здесь есть глобальный тренд на повышение. То есть вот идет наша цена, возможно как-то корректируется, коррекция, далее тренд, таким образом у нас движется тренд с коррекциями, с консолидацией. И мы видим, что вот этот вот коридор, вот этот вот коридор это всего лишь продолжение глобального тренда. Следовательно, если тренд у нас идет большой промежуток времени, то разворота здесь навряд ли можно ожидать. Вероятнее всего тренд продолжится, поскольку тренд идет долго. Это у нас, ребятки, второе правило. Смотрите шире. Замечайте все детали и смотрите полностью общую картину. Это второе правило анализа. И это у нас, ребятки, третья ножка стола. То есть, по сути, можно рисовать это дело вот так вот. То есть, более-менее стол у нас стоит. В принципе, на трех ножках уже можно заходить. Но уверенности, полной максимальной уверенности здесь навряд ли будет. То есть, при трех ножках сделка, вероятнее всего, зайдет. Но можно добавить к этому и четвертую ножку. А какова же четвертая ножка? Это уже ваш собственный опыт. Это могут быть индикаторы. Могут быть свечные формации, паттерны, что-то еще. Это то, с чем у вас есть опыт. То есть опыт добавляет уверенности вашему анализу. Ну, это понятное дело. Допустим, здесь я могу увидеть какие-то свечные формации, которые также указывают на пробитие. Это для меня будет четвертая ножка. Или же у вас могут появиться какие-то сигналы на индикаторах. Также четвертая ножка. Я думаю, это должно быть максимально всем понятно. И новички это очень хорошо запомнят. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Я достаточно простую аналогию привел Но, ребятки, это еще не все Теперь рассмотрим ошибки и невнимательность Это самое важное Это может подрезать ваши ножки То есть вы можете найти ножку, но невнимательно на это все дело посмотреть И ножка сломается Смотрите, давайте удалим пару ножек и сотрем э, тренд Итак, тренда на повышение у нас больше нет Сейчас у нас будет тренд на понижение Смотрите, рассмотрим эту ситуацию под другим углом Теперь у нас тренд на понижение у нас здесь нисходящий тренд и эта ситуация образовалась при нисходящем тренде, при глобальном нисходящем тренде Итак, у нас есть с вами две ножки Это восходящий треугольник и движение в диапазоне, движение от уровня к уровню То есть если у вас нет опыта в подобных ситуациях, то здесь сделка считается неуверенной Почему? Потому что цена у нас может пойти дальше на понижение, если у нас тренд нисходящий Следовательно, вероятнее всего, этот коридор пробьется вниз. То есть здесь максимум может обновиться, и цена пойдет дальше на понижение. И она не дойдет до уровня сопротивления, поскольку она уже идет к пробитию вниз. И если вы заходите против общего тренда, то а, вы полагаетесь на свой опыт. То есть на третью ножку. И чем больше у вас ножек подтверждения, тем увереннее будет заход. Четыре ножки – это не предел. Их может быть бесконечное множество. И чем больше оснований для сделки, тем, естественно, больше уверенности. А теперь, ребятки... О невнимательности Давайте представим, что вот этой ситуации у нас опять же нет У нас немножко другая ситуация образовалась Это все сотрем Итак, у нас присутствует глобальный нисходящий тренд Цена подошла к уровню сопротивления И на уровне сопротивления начал образовываться нисходящий треугольник У нисходящего треугольника, конечно, больше вероятность пробиться вниз Поскольку происходит поджатие вниз а, Учитывая все наши условия, у нас есть опыт Но давайте представим, что опыта у нас нет у нас есть три ножки. Глобальный нисходящий тренд, движение в диапазоне и нисходящий треугольник. Окей, три ножки у нас есть, можно заходить. Зашли вы, и цена пошла вверх, вы получили минус. Но здесь может быть реальная ошибка в вашем анализе, не в том, что цена просто решила пойти в ту сторону, а именно реальная ошибка по невнимательности, такое тоже может быть. Мне подписчики присылали вконтакте примеры сделок и смотрите в чем суть. Вы, к примеру, нарисовали нисходящий треугольник, но, ребятки, по невнимательности вы ошиблись. К примеру, здесь у нас образовалось... Давай сейчас нарисую. У нас здесь есть тело свечи. А вот здесь вот вы не заметили тень. То есть вы провели линию а, только по телу свечи. Далее вот здесь вот у нас есть тень от свечи. То есть вы не заметили или просто не учили эти минимумы. И нарисовали линию вот таким вот способом. Нарисовали уровень поддержки. Прямой и горизонтальной линии. То есть можно сказать, что минус одна ножка. Это не нисходящий треугольник, это немножко другое. И вы также можете посмотреть на движение перед этим треугольником. Потому что этот треугольник может оказаться вовсе не треугольником, а бычьим флагом, который, у которого вероятность пробиться вверх больше. Здесь может произойти ложный пробой, ваша сделка зайдет в минус, а потом цена вернется вниз. И вы будете винить все на свете, почему же а, с вами такая фигня происходит. Вам нужно смотреть шире. Второе правило в совокупности с первым. То есть быть внимательным. То есть вам нужно замечать все нюансы и рисовать как можно больше ножек вашему столу, вашей сделке. Вот такие вот два правила. Первое правило «Как можно больше ножек» и второе правило «Смотрите шире». Именно за счет вот этого вот у меня присутствует максимальная уверенность в своих сделках. Поскольку я подбираю максимальное количество оснований на графике. Друзья, вот такое вот видео. Надеюсь, оно было максимально полезным для вас. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте этому видео лайк. Пишите в комментариях, если вам нужны теоретические видео, даже с начальными темами, которые мы уже разбирали. Предлагайте также темы в комментариях. Пишите в комментариях, что думаете об этом правиле и так далее. Заранее я вас благодарю. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.